у него полпсона, все пятерки такой раз, и, и, и 54 тысячи. 54. 54 тысячи? а можно попросить как-нибудь, ну чтобы мы не зацепили ничего как-нибудь? ну что друзья мои мы приехали сейчас э, в салон ход мод для того чтобы посмотреть мотоцикл смотреть будем фазер какого там второго или третьего года да сейчас короче пойдем посмотрим цена у него что ли там 230 тысяч ну короче пойдемте глянем посмотрим что он у себя представляет Ну, чуть-чуть буквально. Давайте я, может, помогу с этой Хорошо. Смотрим, что у нас. А он теплый, да, мотор? Его я понял. Наполировали, да? Ну его меняли масло, и... Ну и полирнули. Да. Просто видно, прильца лежит. Да-да-да, его только выгнали. Могли бы думать, ну ладно. Прям целлофанище, говорите, да? Ну, по аукциону не все угу. пять. Подозрительно, подозрительно, дай фанель пожалуйста, Смотрите, если что вам да спасибо, угу. а цена у меня какая? 225, 225 и год, спасибо, 225, колодки нормуль, толщина дай микрометр пожалуйста, пыльца лежит конечно, про что ты, может тебе дать микрофончик ты будешь про него рассказывать с 98 по 2001 год это было первое поколение фазеров а с 2002 по 2003 ушло второе поколение но же и последнее хотя как бы продажи были еще и в 2004 году но все равно как последний мотоцикл с конвейера вышел в 2003 угу. отличаются они мордой угу. по большей было части стала 488 Диски похожи, хотя у ЕМахи никогда надписей никаких нету. Цвет это оригинальный. Синий. Похож, да, на оригинальный? Да. Они, я говорю, в зависимости от того, какой это год, они были в цвете. Угу. Сейчас скажу. Вот в третьем году шел цвет красный, серебристый металлик и синий. В 2002 тоже был серебристый металлик синий, но вместо... Красного был желтый. Пластик везде, притвор хороший. Смотрим зеркала. Посмотри, пожалуйста, на том оригинал или нет? Оригинал. Должно написано быть тоя. Да. Угу. Это написано здесь тоя тоже, да, оригинал. Складывается, все работает. Стоит стекло от нашего любимого Гиви Зурабовича. Гиви Зурабович родной. Ручка Рукла... треснула. Складывается. ручка треснула. Ага, подожди. Еще можешь пошатать по чуть-чуть. На герметосе. Значит, уже не 5 с плюсом. Уже 4. Здесь есть вот такие вот дела. От ключа. Смотрим сколько ключ втыкали раз. Ну ключ тогда. да. Замочную скважину конечно под изнасиловали чуть-чуть. Или под износили, Как минимум. Там у нас что-то имеется. Какие-то кастролябы. Вот там что-то какие-то наклейки. Самоклейки. Как-то невнятно. Что это такое там? Так, грипсы оригинал, грузики оригинал, руль, руль, руль, руль похож на оригинал. Открываем бак, смотрим, что у нас под баком. Под баком, под крышкой бака. спрячь, пожалуйста. Так, в баке у нас ржавчины быть не должно. Аукцион, говорите, да? Ну да, там вроде все чистенько, красиво. Краска, не краска здесь ни хрена мы не увидим. Что-то резинка стоит. А снимать ее надо только вместе вот с этой вот кольцом. Судя по морде, это либо второй, либо третий год. Угу. Ну, весь на полируль, весь на красоте, весь такой на силикончике. Отдыхает, сидит. Где? Где? Вот в этих? Это, это окислы. Думаешь? Конечно. Да, она только вот он только после предпродажки. Сегодня его, вчера привезли, вчера привезли его. Ну, пробег, сколько он сказал, 52, да? Ну, что-то около того. 54, 54 тысячи пробег. И давайте посмотрим, что у нас на 54 тысячи предлагает нам среднестатистический пользователь в ботинках. Но износ небольшой, я бы сказал. Поэтому в пробегу вполне можно верить. Вот такая красота у нас. Немножко паутины. От тряпки, скорее всего, это тряпка. Карбюраторы. Болты все не крученные на первый взгляд. Здесь корбы не крутились, манифульды не снимались. Не настраивали, наверное, ни разу клапана уже бы пора посмотреть потому что болты тоже не видно чтобы они были кручены просто шестигранники видно сразу вот это крутили сразу видно шестигранники они немножко подслизаны а вот здесь они как новые поэтому есть вероятность что клапанную крышку ни разу не снимали герметик черный может быть даже оригинальный еще заводской резинка мягкая хотя может быть даже и лазить потому что резиночка прям мягенькая наклейка оригинал наклейка здесь тоже оригинал Угу. антифриз, что у нас там с антифризом тут черта черное какое-то надо почистить бачок бы по-хорошему ну, там вроде что-то залито так, тяги, не тяги крутились сколько раз упорта? пару раз максимум здесь у нас тоже все красиво резиночка не новая, но и не убитая вот вам, пожалуйста, аккуратненько его наклони на... на меня его ровно, поставь, пожалуйста они, а наверное, только масло залили новое да, масло, оно в уровне, отлично, все, ставь назад, на подножку. Тут у нас вот такая вот пыльца лежит, и даже хрен сдуешь по-нормальному. Пахнет вкусно. Ну, потому что натюрлих, бакбир. Так, давай, наверное, его это, откроем. Все откручивали? Ну, хрен знает. Не могу сказать, что он прям мятый, но может быть. На, держи, открой, пожалуйста, сидушку. Угу, спасибо. Так, АКБ у нас кто? А КБ у нас кто-то? А, ключи есть, отлично. Уже радует. Оригинальные ключи есть. Дэн состоит башка мозги. Так, 11 ,8, да? Здесь у нас какая-то перемычка для чего-то. Тут все вроде в оригинале, даже эта резинка уплотнительная здесь есть на седле. Так, аккумулятор выдает 11,8. Попробуем завести. Дай ключ, пожалуйста. Включили, уже 11,6. Пробуем завести. До, до 8 падает. Ну, как-то он тяжеловастенько завелся. Как-то он тяжеловастенько завелся. У меня телефон нагревается по-черному. Выключим зарядку. Что потому... у нас там? Включился? Только он вроде не холодный. Не, не надо его подсушить. Да не, не, не надо, уже пробовали. Сейчас он нагреется. Вот он сосает. спасает нормально все все включились да, да. так это у нас 40 50, сколько он? 50 53 48 50 49 да все включились все работает радиатор как целочка с сеткой выглядит очень кошерно а чего вы ему пробег не смотали? Зачем? Ну было бы там 15, народ бы верил 55, это много? Нет, не много, нет. эти мотоциклы приезжают, ставят 15-20 и все, и нормально Ну мы не мистер мотоцикл? Нет, это уже некрасиво с вашей стороны, но я имею в виду... Но, а это тоже некрасиво говорить, почему вы не смотали. А, а я не говорю про... Не, не, я говорю вообще в принципе люди мотают Я же не говорю, что как бы вы там такие плохие, просто вы сказали про другой салон некрасиво вы же не знаете, мотают там или нет? Знаю. У меня два сотрудника с там отработали, которые у меня работали. Ага. Mm -hmm. сейчас. посмотрим. Он чуть подогреется. Так, тросик бы газа я бы подтянул чуть-чуть, но тут такое. Полирует. Да, полирует и пованивает полиройкой. Да, полиройкой пованивает. Нормальный заряд, кстати, Сейчас он чуть-чуть нагреется, все, может руки убирать, пускаем торчит там. Ну, прям весь такой, весь такой прям, уф. Прям. Красота. А? Да, я, понял. я просто не вижу, не пойму вот это, что там, самоклейка какая-то, что вот это вот такое там. Если посмотришь, вот, видишь. Да нет, не здесь. На приборке, Инна. Ну, вот какой-то там, да, непонятно, что-то там. А липкая, что... Ну, Гиви Зурабович классный, конечно. Так, ну что, послушаем сцепление. Сцепление чуть-чуть подшумливает, конечно. Ален, выжмись сейчас. Давай, выжимай. Убирай, выжимай. Все убирать. Нет, в принципе звук нормальный. Так, ну в принципе все нравится, такое дело. Какого он года посмотрели, третий, да, третий-второй? Должен быть третий. Это, получается, второе поколение, да? да. биби есть биби ближний дальний есть моргалка вот это вот есть поворот второго но да. ну, он был 99 первый до да, год или какой 980 а первый, первый это, по это вторая это получается, первая серия вот показился в момент вот этот вот видели да видели. Это, это, это пятерка или четыре с половиной то есть вы получается здесь его не подклеивали Просто он, видите, нет, он, он прям мягенький такой, как будто только-только приклеили. Так, ну ладно. В принципе, все понятно. Так, а я не помню, мозги здесь не самодиагностируются, да, насколько я помню? Можно я да. обойду его? Сколько я помню, да, мозги здесь самодиагностику не будет делать. Ален, сделай, пожалуйста, ключ Чего? поверни. Сейчас попробуем просто дурака включить. Давай, поворачивай ключ. Здесь они не будут диагностироваться. Ну, может быть, да, не, они не будут. Это, это, это, это мозги старые стоят, это еще маленькие денсы стоят, поэтому они не диагностируются, да? Можно отрегулировать. Сидушка Поменяли. Тут по шестигранничку. Но я же тебе говорю, там другой болтик. он должен быть вот такой Все же, такой взрослый. же должен быть здесь. Звезда задняя, вопрос, откуда не его вы Здесь нормально, здесь другой. А, нет, вот здесь, здесь он, видишь, под шестигранник, вот. а здесь нет. Болты похожи, я говорю, вот здесь должен быть под шестигранник был. А не с другой стороны, как он? Нет, это оригинальный болт, это вот. На фотке других. -то. Разве? Да. Ну, знаешь, похоже, кто-то Ну, да, ничего страшного, по сути. Ну что, посмотрели мне этого фазера, и что бы я сказал бы по этому поводу? Тип, что сказала? На мурмулях же есть вот мотоцикл. Короче говоря, весь он накрашен, нам, намудрен. На Блестит весь. Да. Пробег 52 или 54, да? 54 ну, при... Больная девочка. Запомнила. Короче говоря, реально, мотоцикл очень в хорошем состоянии. Бояться пробега нет смысла. За 225 да, тысяч рублей. Литровый мотоцикл. А что бы не взять? Ну, я считаю, было бы странно, если бы не взять, потому что что сейчас можно взять 2003 года за эти деньги. f 4i какой-нибудь да. Да. Угу. да, короче, мотивации не будем. Канал Глобус Мото. Инна, это Алена, Патрик. Всем пока.